Добрый вечер, дорогие друзья. Вы смотрите программу «Разговор по чесноку». Мы вновь в эфире. Мы рады видеть вас перед экранами ваших телевизоров. Меня зовут Роман Полинсков. Мы начинаем сегодня. У нас 1 сентября. И сегодня мы будем говорить со студентом первого курса Института фундаментальной медицины и биологии Алиной Хайдаровой. Алина, тебе привет. Большое спасибо, что ты к нам пришла. И поздравляем, что ты поступила в Казанский федеральный университет. Спасибо большое. Программа необычная у нас сегодня. Будем... А не то, э, говорить не о том, что, вот, что будет в ИФМИБе, а как э, видят ИФМИБ э, сами первокурсники. Вот, например, Алина. А, Алина, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно Казанский федеральный университет? Ну, потому что, рассматривая все университеты, которые я, в которые я могла поступить, мне показалось, что возможности для развития самой себя больше всего в Казанском федеральном. Ну, здесь есть все, что нужно студентам. Например? Ну, например, то, что ты можешь заниматься и наукой, и в то же время быть где-то в творчестве, в спорте. И много различных людей из разных стран, и ты можешь налаживать контакт с этими людьми. Угу. Хорошо. Хорошо, немного расскажи о себе, чтобы зритель понял, кто ты, откуда ты к нам приехала. Я приехала из маленького городка под названием Радужный, из Хантамансийского автономного округа. Это небольшой город, где... Ничего особенного и не происходит. Ну, спокойно жили, не тужили. И ну, я закончила школу золотой медалью, набрала хорошие баллы в ЕГЭ и решила поступать в Казанский федеральный. Вернемся к первому вопросу. Вот, почему именно Казанский федеральный? Какие вузы ты еще рассматривала? Именно в Казани я рассматривала химический институт. Вот, а ну. В своем округе я особо-то и не смотрела на институт, потому что там не было именно того, что мне было нужно. Ну, ради интереса смотрела где-то в Хабаровске, куда ехать еще дальше, где-нибудь в Красноярске, в Краснодаре. И поняла, что ну, меня тянет сюда, потому что корни моих родителей здесь, они отсюда родом, и в любом случае нужно вернуться сюда. Хорошо. А чем привлекла тебя такая специальность, как биология? Насколько я знаю, ты поступила именно туда. Ну, мне всегда нравилась биология, общение с живым веществом, вот. Ну, и если так смотреть, то биология мне давалась легче, чем другие предметы. Биология и химия, а остальные общественные науки, они, конечно, тоже были интересны, но биология привлекала тем, что я в будущем смогу помочь людям чем-либо, а с другими науками я не видела такого. А как именно биолог может помочь людям? Потому ну, что, вот, насколько известно, ну, большинству, обычно как-то медик людям помогает. Или, или эколог, создавляя какую-то экологическую ну, атмосферу в городе, там, или еще где-нибудь. Биолог, кажется, как именно? В мечтах каждого биолога есть такое, что вот я займусь наукой и придумаю что-нибудь, что поможет то же самое, может, что-нибудь с формацией будет связано. Придумаю лекарство от рака или еще, еще что-либо или выведу новый штам бактерий, который будет помогать. Вот. Ну, ну это лично моя мечта, конечно. Но мне кажется, остальные тоже так думают, чтобы помочь людям жить спокойно. Как ты именно узнала то, что вот есть такой э, ВУЗ, Казанский федеральный университет с такой большой историей? Ну, и то, с... что у него именно есть вот э, такие направления, как биология, как mm -hmm. вообще целый институт фундаментальной медицины, биологии? А все началось с того, что у меня поступала сестра, она учила, учится на эколога, и я такая, ну, в любом случае, буду поступать сюда. И уже в то время я понимала, что биология… В то время — это когда? Она поступала в 2012 году, и я знала, что, наверное, класса с 7 или 6 знала, что биология мне нравится больше всех остальных предметов, и начала искать на сайте КФУ, какие есть направления специальности, связанные именно с биологией, и наткнулась на ИФМИП. И ну, там представлены медицинские и биологические специальности. Но мне больше биологические, потому что медицина, она слишком сложна для меня, слишком большая ответственность, ну, слишком долго учиться. Вот. И, ну, и там представлено только одно направление на данный момент, а потом мы уже в дальнейшем будем сами выбирать специализацию. То есть, получается, ты уже как три года хотела поступить в КФУ, да? Угу. Uh -huh. А бывали какие-то вот у тебя переломные моменты, когда вот сидишь, думаешь, вот КФУ, КФУ, нет, не хочу в КФУ, хочу куда-нибудь. Вот у тебя были такие переломные моменты? У меня были такие моменты, когда я сомневалась в том, сдам я экзамены или нет. Потому что сомнение было, наверное, в каждом из нас. Каждый выпускник, учащийся 11-10 классов, боится того, что он не наберет те баллы, которые нужны для поступления. Ну, например, в Эфмимбе там на самом деле низкий порог был. Но я всегда боялась, что я не наберу эти баллы. И вот поэтому хотелось где-то поближе к себе, без разницы уже куда, главное, чтобы баллы пониже. Но в итоге, сдав ЕГЭ, можно уже э, объективно посмотреть, куда ты можешь поступить, а куда нет. Вот, но по баллам я проходила, и поэтому я приехала сюда подавать документы. А как проходила у тебя подготовка к поступлению? Ну, подготовка именно к экзаменам у нас... Велась уже с начала 10 класса. Мы штудировали книги, энциклопедии. Наши учителя заваливали нас заданиями. Например, по биологии наш преподаватель, она, она очень сильный преподаватель, и поэтому она постоянно задавала нам кучу домашних заданий, чтобы мы запомнили все это и поняли. Главное было не зазубрить, а понять весь механизм. Вот. Ну, преподаватели у нас очень сильные в школе, и всегда шли навстречу нам, объясняли нам, давали дополнительные задания, проводили свое свободное время с нами, чтобы мы успешно сдали экзамены. А не бывало ли такое, то, что, допустим, в некоторых школах бывает так, что сам преподаватель, если видит то, что школьник хочет сдавать его предмет, и он начинает специально валить его? Нет, у нас такого не было. Они, наоборот, они поощряли наше желание сдавать определенные предметы и постоянно спрашивали, а вы не надумали сдавать мой предмет? Даже если это не та же биология, а тот же английский язык, наш преподаватель постоянно спрашивает, а вы не надумали? А если что, приходите, я вам помогу. Вот. Но у нас такого не было. Может, в других школах и было, но наши учителя так не делали. А само ЕГЭ, вот в момент ЕГЭ, когда ты сдавала, как это проходило? Ну, ну, что, были случаи, то, что там запугивали, еще что-то? Ну да, нам все говорили, это очень страшно проходить, там такие сложные задания, там металлоискатели, там вас досконально проверят. Но все было не так, мы спокойно прошли, все было организовано. Мы не стояли на улице под дождем или еще что-либо, как было раньше, а просто прошли в здание школы, нас проверили, и мы пошли по своим аудиториям. Ну и все. Ну, единственное, то, что было неудобно, это то, что... Перед самим экзаменом нам, наверное, минут 30-40 приходилось просто сидеть и ждать, пока к нам придет человек вместе с паролями, чтобы нам распечатали задание. Mm -hmm. Раньше такого не было, а сейчас все задания печатаются уже в кабинете, и поэтому приходится чуть дольше ждать. А бывала ли ты до поступления в татарстана в городе Казань? Я в Казани бывала ну, часто, потому что... У меня здесь живут родственники, недалеко тоже живут родственники, и в любом случае мы приезжали сюда, стабильно бывали в Кремле, вот, на набережной, ну, прогуливались. И поэтому мне здесь ну, ничего такого прям нового нет, потому что я уже более-менее что-то знаю, что здесь есть. вот. Ну На самом деле я немного путаюсь до сих пор, куда ехать, но не в этом дело. то что, ну, Восторга как такового, как в самый первый раз, мне, конечно, нет, но мне в любом случае здесь очень нравится. Потому что яркий город, много людей, и новые знакомства всегда притягивают. Ну, вот по сравнению с первым разом, когда ты сейчас уже приехала, Казань, все равно уже изменилась. Ну, Может, ты как-то это заметила и почувствовала? Ну, ну да, то есть тех же пробок стало меньше, потому что раньше мы вечно были в пробках, а сейчас Движение уже более-менее ну, не такое. И, и ну, изменилось не так уж и много, насколько я помню. Просто у меня периодически забываю, что где было. вот, Но Ну, набережно очень красиво изменилось. И до сих пор там достраивают все. Вот это очень красиво. Ну и все. Потому что я в основном бываю только на Баумана и на набережной. Потому что... Ну, на, ну, центр, и поэтому больше всего больше все времени я провожу именно там. Вот смотри, ты была в Казани уже несколько раз, как ты сказала, да? Mm -hmm. А именно вот в качестве абитуриента, когда ты пришла во двор Казанского федерального университета, что у тебя было в голове, какие чувства у тебя были, когда ты несла уже оригиналы туда? Честно говоря, я не сразу нашла, куда именно я должна подавать документы, потому что на первом этаже было много институтов представлено, а наш ИФМИП, он был где-то в другом зале, и мы стояли очень долго, искали, куда нам подать документы. Вот. Но мы пришли, и очередь... Ну, потому что я приносила документы еще в начале июля, и почему-то в тот день очередь особо не было, и нам все объяснили, показали, что нужно делать, как нужно заполнять и все было так хорошо организовано на прием, в приемная комиссия э, сказала нам что что да как уточнила нам рассказала какие баллы были в прошлом году минимальные или и средние и говорила э, человек на прием, на приемной комиссии говорил то что вот ну, ты сто процентов пройдешь или у тебя не очень баллы некоторым, потому что, по средним баллам всегда очень легко понять, пройдет человек в этом году или нет, потому что прошлогодние баллы тоже были, ну, невысокие, если сравнивать с тем, что есть у меня или есть у других людей. И поэтому было удобно, что там а, в определенных папках было расписано, что да как, какие баллы, у кого, можно было даже подойти к другому институту и просто спросить и узнать, что у них происходит. В этом было удобство. И Конечно же, волновалась, а вдруг не так, а вдруг я что-то с собой не привезла, а вдруг надо будет ехать обратно домой. И поэтому раз по 10 нужно было перепроверять все свои документы, что нужно заверять, нужно ли что-либо заверять. И раньше вроде бы было так, то, что нужно было в разные, приходить на разные пункты приемной комиссии к разным институтам, вот. а в этом году не так. То есть ты подал документы и... Ты говоришь, например, мне нужно в IFMI туда-то, туда-то, еще я хочу подать на химическое. И тебе в одном, же, в одном месте тебе все это заполняет. То есть ты просто подаешь оригинал, и в случае чего этот оригинал переходит, если ты не проходишь куда ты хочешь, переходит на, в другую, то, что ты выбрал. Вот. Поэтому это вполне удобно. Не нужно было стоять в, не в нескольких очередях и ждать, когда до тебя дойдет очередь, чтобы заполнить заново те же самые документы. Mm -hmm. Вот смотри, когда уже были э, известны даты, когда будут называться э, первая волна поступления и вторая волна поступления на бюджет, у тебя какие были эмоции, вот это вот, как ты ждала вот ну, этих я, списков? Честно вот у нас 4 августа были списки, и я, каждый день я считала, или кто-то мне звонил, а ты поступила, а ты не поступила, и поэтому, ну, конечно, волновалась, потому что думаю, не зря ли я сюда приехала, вдруг я не поступлю, и... Очень долго очень ждала эти списки, потому что э, еще читала всякие обсуждения и говорили, ой, списке после 12 часов 4 августа. В итоге они где-то в 9 утра были, и я судорожно начала искать свое имя. А когда уже нашла, вздохнула с облегчением и подошла, сказала родителям, я поступила. Вот. И потом уже начали звонить другие люди, поступила это или нет. Начала искать, вдруг кто знакомый поступил туда же. И поэтому... Очень каждый, наверное, волнуется увидеть эти списки, потому что от этого зависит дальнейшая судьба человека, потому что, ну вот, списки, и ты поступишь или не поступишь, это как, как русская рулетка, если сравнить, потому что очень тяжело сидеть и ждать. Ожидание это всегда самое сложное, то же самое, когда на экзаменах, потому что сложно ждать, и ты уже сделал все, что мог. Тебе нужно просто дождаться результатов. Вот смотри, Казань такой город, который смог на своей территории объединить две культуры. Исламская культура, христианская культура. Как ты видишь это со стороны? Как тебе это, в новизну, не в новизну? Видела ли ты такое или не видела? Ну, на самом деле, я такое уже видела, потому что у нас в городе живут и христиане, и мусульмане. И это для меня не в новинку, но... Количество людей, различных культур в Казани, конечно же, больше, потому что город больше, и вот эта взаимосвязь культур была еще видна на том же Дне города, когда с одной стороны звучали татарские песни, а с другой стороны русские песни, и никто, никого ну, не было никаких стычек между людьми, все веселились под любую музыку, потому что... Ну, это нас объединяет, мы не, долж, мы не должны как-то враждебно относиться к другим национальностям, культурам или религии, потому что это, на самом деле это не так важно, а главное просто по-человечески ко всем относиться, ведь каждый человек он взаимосвязан со всеми людьми остальными, и все, что, все, что он не сделает... Это обязательно к нему вернется, как правило, бумеранга, и мы должны терпимо относиться ко всему. Если нам что-то не нравится, мы не должны как-то э, э, резко отвечать на это, мы должны более терпимо ко всему относиться. Вот. Ну, на дне города это было явно видно, потому что все проходило в праздничной обстановке, красочно, и все было очень хорошо. Люди гуляли, веселились, и всем было немного не до того, что вот ты не той национальности или еще что-то не так. Все веселились. Хорошо, вернемся к вопросам о поступлении. Ты говорил то, что еще в другие вузы Казани пыталась. Какие именно и почему туда не пошла? Я пост хотела по поступить в КХТИ, в химические, там биотехнологии, химическая промышленность. Ну, я что-то вот, я сдавала химию, мне нравилось сдавать химию, а потом я такая посмотрела и подумала, то, что ну химия, химию можно потом еще вместе с биологией, поступив на биохимию, а биология мне нравится больше. Вот. И неудобство сайтов. Я просто не разобралась в сайтах, поэтому наиболее удобно. Ну, на сайте КФУ я уже несколько лет была. И поэтому я знала все, что там было, я следила за новостями, за объявлениями, за олимпиадами, в которых я участвовала. А в олимпиадах других фузов я не участвовала, я такая, ну, не хотела туда идти уже. Потому что целенаправленно я шла к КФУ несколько лет, и поэтому, чтобы усилия не прошли даром, потому что я же старалась, я что-то делала, я хотела поступать в КФУ. А как тебе в целом вот смешение двух культур, мусульманской и христианских? Потому что на днях у нас прошел здесь День города и республики, Татарстан. Вот. Была ли ты на нем, успела ли посмотреть что-нибудь? Ну, на самом деле, я не то чтобы успела все посмотреть, но смешение культур хорошо тем, что люди начинают толерантно относиться друг к другу, и нет такого резкого ты приверженец ислам или ты э, православный, и нет никаких стычек. Все следят за тем, чтобы такого не было, потому что ну, мы все люди, мы должны понимать друг друга, и это очень важно в современном мире и в современной ситуации мировой, потому что ну каждый из нас человек, и мы обязаны просто следить за тем, что мы делаем, потому что это все в любом случае вернется к нам же самим. Насколько я знаю, ты поселилась в кампусе деревни Универсиады. Да? Угу. Угу. И расскажи, пожалуйста, первое впечатление о увиденном, что внутри, что снаружи. Там, может, ранее смотрел какие-то видео по деревне Универсиады? Ну, видео я не смотрела, но имела уже общее представление о том, как там, что там, что там происходит. Потому что я смотрела всякие фотографии, бродила по сайту КФУ, где расписано что, где, как находится. Что нужно делать если что-то произойдет что-то пойдет не так Но в целом мне понравилось потому что там уютно и комфортно комфортно всегда есть люди к которым ты можешь обратиться если у тебя что-то произошло вот и ну, удобство в том что ты можешь просто гулять по тому же кампусу тебе есть куда зайти <laughs> там же там есть все что нужно почта магазин и далеко ходить не надо вот в этом плюс потому что ну, после учебы, если ты придешь, и тебе нужно будет еще куда-то далеко идти, не всем это удобно. А еще иностранцы, им, вот, ты можешь там даже с ними познакомиться и налаживать контакт с этими людьми. Где, ну, ты же не подойдешь просто на улице кому-то, не пойми где, и начнешь задавать вопросы. А в кампусе ты вполне спокойно можешь подойти, потому что там все свои, все учатся в одном уни университете. Mm -hmm. Хорошо. Сейчас, друзья, вам предлагаю посмотреть сюжет, сделанный новостным отделом нашего телеканала о заселении. Давайте вспомним, как это происходило и продолжим наш разговор. Для многих сегодняшний день запомнится надолго. Заселение поступающих в общежитие означает приближение к студенческой жизни, а кто-то вновь возвращается в родные стены. Комфорт, уют, семейная обстановка – все это будет окружать будущих жителей деревни-универсиады. Студенты Казанского федерального заселились в свои апартаменты, а это означает, что учебный год уже не за горами. Пройти инструктаж – это далеко не все. Для заселения каждому предстоит преодолеть несколько этапов – заполнить анкеты, подписать договор и сдать документы. Ну а первокурсники горят желанием увидеть свои комнаты. Многие уже наслышаны об одном из лучших кампусов России. Да, я слышала, что это лучший студенческий кампус в России, и именно этим меня КФУ и заинтересовало. Я видела картинки в интернете, думала, что будет хуже, потому что обычно фотографии не соответствуют реальности. Но на самом деле мои впечатления оказались еще более фееричными, потому что это замечательное место, действительно очень уютно. В самих комнатах еще не была, но от самого ансамбля деревни универсиады я в восторге. Комфортное место для того, чтобы учиться дальше. Беготня с бумагами бодрит не только заселяющихся, но и председателей домов, а также волонтеров. Старшекурсники рассказывают о том, как когда-то заселялись сами, вспоминая об этом с улыбкой. Заселение проходит нормально. Ребята в этом году собранные, активные. У всех все есть в большинстве случаев. Чтобы остаться тут на второй год, нужно иметь жизненную активную позицию. На самом деле просто нужно... Быть нормальным человеком, не спорить ни с комендантом, ни с педагогом организатором ни с студсоветом. Да, я помню, как я тут с 10 до 3 часов у меня сидел, стоял и умирал от жажды и жары. Мы поздравляем всех заселившихся в деревню Нерсяды и желаем тихих соседей, забытых на кухне борщей, и сговорчивых комендантов. Даяна Камалова, Ксюша Дзен, Руслан Уразаев, Универньюз. Ну что ж, вот мы посмотрели сюжет. Ну, сказать то, что там очереди такие большие были. Ну, очереди да. были, бывают всегда, но удобно то, что тебе дают номерок. И ты вот просто стоишь и ждешь. Ты, там же сразу говорят то, что родители с вещами должны отойти. Но есть, конечно, люди, которые этого не делают, и именно из-за количества всяких сумок, или если там рядом стоят родители, именно из-за этого очередь кажется еще больше. А так там все вполне хорошо сделано. Тебе дают номерочек, и ты спокойно стоишь и ждешь. Расскажи подробнее о процессе заселения вот, вашего института. Как ты заселялась? Я, ну, я очень быстро приехала с УНИКСа в ДУ, поэтому я очень я быстро зашла в, на территорию ДУ и спокойно пошла по тем станциям, которые были расписаны на нашем буклете, и заполняла всякие заявления. И примерно, может, часа к половине двенадцатого я уже заселилась, и э, у меня была опись в комнате, что не так, что нужно переделать, и спустилась вниз, взяла пропуск, и все. Дальше у нас шло перетаскивание вещей, как обычно, но mm -hmm. вполне быстро все это прошло, потому что, когда я уже выходила часа, ну, это было три, наверное, после нас были гигантские очереди людей, которые чуть позже приехали, и вот они стояли и ждали. В целом, расскажи о комнатах в ДУ. Ты заселилась, ты увидела ее. Как тебе? Ну, вот когда ты видишь это не на картинке, а вживую, ты можешь подойти подруги, реальная ДУшная кровать, там реально ДУшный шкаф. Ну, там все рассчитано даже на людей, которые приехали издалека, те, кто привез с собой все свои вещи, которые зимние, и все влезло. На удивление, все вещи влезли, потому что мы думали, что нет что не влезет, что нужно будет идти в камеру хранения, складывать вещи там. Но ну, все, благополучно, залезла в этот шкаф, в этот небольшой шкаф. И это как бы удобно. Но на самом деле в комнате очень светло. Минус в том, что белые обои, и мы постоянно думаем, почему обои именно белые, там же все видно. Не то, чтобы мы там что-то пачкали, но в любом случае не совсем комфортно, когда белые обои чувствуют себя в больнице. Но все меняют зеленые шкафы, это уже как-то придает цвет, и ты уже чувствуешь, ну ладно, я спокойно, я дома, все хорошо. Ну вполне, там удобно, нас живет четверо человек, и мы еще не совсем, ну мы подружились друг с другом, но немного еще нет. И ну, места хватает, самое главное, что нам хватает места, нам есть где спать, нам есть где есть, и все. Вполне удобно все происходит А насчет старших курсов успел ли ты с ними познакомиться как-то увидеть их пообщаться с ними может что-то они тебе говорили по поводу и заселения и по поводу учебы в ФМИБе? Не, со старшекурсниками я еще не знакомилась потому что у нас там вроде бы есть люди со второго курса но мы еще не пересекались и мы рассчитывали встретиться с ними когда будем знакомиться с руководством с кураторами они Надеюсь, что они там будут, и нам все расскажут. Еще мы надеемся на всякие посвящения, когда явно старшие курсы будут там, и хотим расспросить, что да как, что происходит. Но когда у нас был медосмотр и заселение, мы, конечно, видели старшие курсы, нам как-то было неудобно подходить и расспрашивать их об обучении, когда тут стоит очередь людей, которые нужно что-либо сделать. Но мы надеемся встретиться со старшекурсниками, потому что каждый хочет узнать, его ждет, кто что ведет, что, что да как происходит. Вот смотри, для первокурсников практически все двери открыты, можно пойти заниматься танцами, КВНом, спортом, наукой и так далее, и тому подобное, много различных направлений. Собираешься ли ты кому-нибудь примкнуть, или же ты хочешь уйти в обучение? Ну, мне хотелось бы заняться наукой, ну, и заняться танцами, потому что мне это всегда было интересно. Наука всегда полезно для э, развития самого человека и в дальнейшем может помочь другим. Ну, а танцы, э, танцем я занималась, наверное, год еще в первом классе, когда какие-то бальные танцы, а чем старше я становилась, тем больше я хотела на них ходить, но во время обучения в школе у меня на это совершенно не было времени, а сейчас я надеюсь, что время у меня появится, вот, и хотелось бы заняться чем-либо, чем полезным не только для других, но и для себя. А ты не боишься того, что, допустим, если ты займешься танцами, это как-то будет мешать самой учебе? Ну, уж если это будет мешать учебе, тогда придется отложить танцы на неопределенное время и заняться учебой, потому что это должно быть на первом месте, потому что именно для этого мы все приехали сюда учиться, получать образование и в дальнейшем, чтобы это помогло нам. Хорошо, вот а, такой тяжелый вопрос. А, кем ты себя видишь после четырех лет обучения здесь, в федеральном федеральном университете? Каждый человек спрашивает меня, кем я хочу стать через четыре года, а на кого ты поступила, а чем ты будешь заниматься? Uh -huh. Ну вот сейчас вот это спрашиваем, чтобы вот в, это... через четыре года ты смогла найти архивы, этой программы, посмотреть, узнать, что ты тогда сказала и что вот имеешь сейчас. Ну, на самом деле… Кем ты себя видишь? Определенную специализацию мы выбираем после, и мне наиболее привлекательна биохимия или та же генетика, потому что генетика, она, она сложная, но в то же время она очень интересная, и вот когда в ней просто хочется разобраться в чем-либо и быть асом в этом деле, чтобы потом дальше поступать в магистратуру, в аспирантуру именно по этому направлению. Но больше мне привлекательна биохимия и генетика. Между ними я еще не решила. Нужно еще посмотреть э, э, на преподавателей, кто как, что рассказывает, э, кто, кто понятнее объясняет. Или, может, например, э, ложное мое представление о том, что генетика очень такая интересная, а вдруг мне это не понравится. Потому что в школьном курсе мы... Ну, генетика в школьном курсе — это так себе. Мы особо решали непонятные задачки. А на самом деле хотелось бы узнать, что это, и понять, интересно, это будет в дальнейшем мне или нет. Вот смотри, ты говоришь то, что ты закончила школу с золотой медалью. Не думаешь ли ты, что твои одногруппники будут так смотреть вот на тебя, типа, вот раз у тебя золотая медаль, давай катащи тащи нашу всю группу, всю группу ну, ну, ты самая умная? Ну, мне кажется, так не будет, потому что многие люди заканчивают школу с золотой медалью, и, например, у нас, на в классе из 23 трех человек у нас было человек 5-6. И поэтому золотой медаль сейчас никого не удивишь. Потому что для того, чтобы получить золотую медаль, ты просто должен стабильно учиться в школе, делать домашние задания, слушаться учителей, отвечать на уроках. И золотая медаль это просто показатель того, что ты старательно учился в школе. Но это не значит, что ты должен тащить всех, что ты знаешь, все на свете, и, и тащить кого-то тащить какую-то группу на себе, чтобы давать кому-то списывать или что-то еще это как-то ну, неправильно потому что каждый человек он учится лично для себя и он сам должен понимать чего он хочет дальше в жизни хорошо расскажи о своих эмоциях потому что вот уже можно сказать даже завтра у тебя начнется первый день учебы что ты от него ждешь волнуюсь потому что новый коллектив новые люди которых я не знаю потому что тот прошлый мой коллектив, с которым я был 11 лет, он уже все распался. И, мне кажется, каждый, каждый первокурсник боится, а вдруг я покажу себя не так, а вдруг кто-то меня не поймет, вдруг я кому-то не понравлюсь и боится остаться где-нибудь в уголке, не в общей компании. Потому что такое может быть, и нужно в первый же день показать себя с самой твоей лучшей стороны и не быть закрытым человеком. Потому что от этого зависит дальше, что ты будешь делать и какие у тебя отношения будут в группе с людьми. Ну, ты сама как будешь выстраивать разговор с своими новыми одногруппниками? Это каверзный вопрос, потому что я не, еще не встречалась с большими группами людей новых, потому что соседок я нашла по интернету, мы познакомились так, а из группы я еще совсем никого не знаю, и поэтому я еще даже не выстроила то, как мы будем с ними общаться, как я просто... Может, я просто подойду к человеку и скажу привет, я еще не знаю. Может, нас, мы сядем где-нибудь все вместе, или там сразу выявится лидер, который э, возьмет нас под свое крыло и м, поможет нам... Э, в дальнейшем стар станет да, вашим чтобы да? мы э, получили контакт друг с другом mm -hmm. и смогли общаться в дальнейшем. Что ты ждешь от первой сессии? Потому что до нее осталось примерно четыре месяца. Ну, посчитаем сентябрь, октябрь, ноябрь. Да, 4 месяца. Вот, честно не могу сказать, чего я жду, потому что нам сказали, что э, будут сначала общие предметы, такие как история, экономика. И вот как-то боишься того, что в школе мы изучали немного другое. Ту же историю мы изучали в упрощенном виде, потому что у нас было химико-биологическое направление. И боюсь, что главное не завалить сессию, главное не попасть на допки, главное все сразу сдать. Ну и, наверное, мечта каждого человека, который хорошо учился в школе, получить, ну, чтобы была золотая сессия, чтобы все были на отлично зачеты сданы. Вот. Но я надеюсь, что я сдам все на отлично, потому что ну, это просто для меня важно, чтобы у меня все всегда и везде было отлично. Поэтому этого я и жду от первой сессии. Хорошо, теперь давай кратко подведем итоги, что ты ждешь от пребывания здесь, в Казанском федеральном университете, за 4 года. Вот в первом году что ты собираешься делать? Вот сейчас, первый семестр у тебя, первые Это твои действия. Я, первое мои действия, я бы хотела подружиться с большим количеством людей и начать заниматься активной деятельностью те же танцы или, может, студенческий совет, вот. Это все, чего я... Ну, их, конечно же, учеба. Познакомиться со всеми преподавателями, понять, что из себя представляет каждый предмет, который они нам будут преподавать. Это все, что я пока жду от первого года обучения. Угу. А дальше уже? Дальше уже хотелось бы заняться научной деятельностью, вот. Ну и учи... научная деятельность, учеба и, по возможности, активная общественная жизнь. Ну, это все, что я жду от обучения в университете потому что это основа, это все, что мне на данный момент нужно. Возможно, мои приоритеты поменяются в дальнейшем, но сейчас это все, что, чего я жду. Хорошо, пожелаю что-нибудь своим, получается, ровесникам, первокурсникам э, ну, в преддверии учебы, начала учебы? Я желаю удачи и усидчивости, и старания по отношению к учебе ну, нужно не только учиться, нужно еще и отдыхать, но не переусердствовать с отдыхом, а учеба – это главное, что на данный момент у нас есть. Хорошо, присоединяюсь к твоим пожеланиям. Ну что ж, друзья, на этом все, вот такой легкий разговор у нас получился с первокурсником. Напоминаю, у нас сегодня был студент первого курса Института фундаментальной медицины и биологии Алины Хайдаровой. Алина, большое спасибо, что ты к нам пришла, не побоялась, потому что ты вот только приехала, тебя уже вот... Позвали, потому что нам самим, вот мне старшему курсу, я уже четвертый курс, уже скоро будем заканчивать. Самое интересное, что чувствуют сами первокурсники, когда они поступают. Добавок на такие направления, где, ну, мы, допустим, телевизионщики мало чего знаем, вот в биологии, вот как вы... Это видите. На этом все, друзья. Мы очень рады, что мы вернулись вновь в эфир. И мы очень рады, что мы будем радовать вас различными разговорами на интересные темы. Смотрите нас каждую неделю в четверг, 19.15, на нашем телеканале. Еще увидимся. Меня зовут Роман Пленсков. Вы смотрели программу «Разговор по чесноку». Всем пока.